Хороший денек Здравствуйте. Как я понимаю, у нас опять в О, привет. о а, а, привет. А, а, а, а, а, кто там? Открывай двери. А, ну, гамм... Я пришел убраться. А в знаю. Дедушки. А что такое? Тоже... А можно не зайти в дом? Можно? Ладно. Желать домой нельзя. Злодеи уже такие наглые. А, а какого? Просто outta... перезакрыл дедушки. О, привет! Да, привет, пока. А, так. Очень не по Он меня все не поджигает! Наркоманы завелись! В городе! Где он? Арина. Я. Суперкота. Да, а ты такой этом... быстрый? Я не попал. Кто? Опа, Наркоманы какие-то пошли! Где ты? А По-другому. Давай. Так. Отправишься в космос. Я а -а -а. отправлюсь, понял, наркоман гадкий? С каждым разом, как я попадаю, ты начинаешь ускоряться. Ага ускоряться, а талисман, а, и стармак, и талисман, талисман. а твоя пути, будь... а, а ты будешь трансформироваться. трансформироваться. Ой, о, и ещё, а талисман, а ты будешь детрансформироваться, огнём, так, талисман, талисман, то есть, соответственно, если думать логически, то, то я буду просто, Он будет забирать мое время трансформации, ясненько, но мы не должны что позволить. Лонг, yes. тягисляйтесь. Uh, так, мне это понадобится всего лишь росток, чтобы я. Пойдет. Вот. Скоро. Да. А да, нужно... да, дай. Надеюсь, кут Нуар или кто-то там замену его на. У. <связывается> Пойдем. <Пропректируется> Такс. А так, опа, зря, зря. Опа. Горячо, о, привет. Привет. О, диктору, привет. Пока! Че я тебе диме... диме... не мене... я, я, рад, рад, понял? А, Наркоман! Нажим... Трансфернив... Попадёшь. Попадёшь! Попадёшь, понял? Попадёшь, понял? ты будешь моей защитой. Лонг, ты сляйтесь. Я буду соединить поп... ну, хотя... Хочешь хвост? Хвост? Хочешь хвост, хвост? Не нет, не хочу, не хочу и не пойду, пойду понял? Ракомой. Раз, тебя, Раз тебя уже использовано. Как полетела, моя хорошая. А! А! А! А! А! А! Так, я могу помочь подел... буду... Так. Ладно, попадай. Сколько хочешь, я всё равно в защите. Лонг будет меня защищать. Подправил Подружку? Я думаю, это мальчик. Ладно, это Леди Нор, видимо. Mm -hmm -hmm. Так, да, здравствуйте. Oh. Попал. Иди, ты, ты. Да, э -э -э. Изделяйся. Нас uh, слишком часто использование тоже не вредит хорошо. Использую в крайней части высоте... вку... Да, да, oh, да. Он, no. <падуя!"> Попадай сюда. Так, как его победить? Если я применю свою супер-силу, правильно, он меня точно уже заберет все мое полностью время. Поэтому, вот... Мистер тебя там? Мне нужен супер-шанс. Не попадай. Дай мне хоть секундочку, дай мне хоть секундочку, чтобы я применил свой супер-шанс. Дракон воздуха! Вот вот он. Он. Котоклизм! Отвлеки его! Сюда я подожди! Гор, давай! А мне. Ну, что... Дай Дай ко, ко мне! Ко мне, Занюш, подойди! подойди. Это Ой, кто-то... Трансформироваться! Котоклизм! Разделяюсь! Полететь! Слава. Ах, что, что? Что я здесь делаю? Почему? Почему? Что, что я здесь, здесь делаю? Почему, Почему я лечу? С эту надо попасть. Что тебе уже от мистера Бага надо? Это ты. Да я оттуда? Да ты что, Ты притворяешься слепой. Раду. Так, мне срочно нужен супер... Давайте бегать. бегать. полез. полез. Так, акума, скорее всего, в луке. Ну, да. Потому что часто его он использует. А где? Но мне нужен, блин, ну, зачем мне нужен меч для супер шанса? Что? Какого? Или mm. кажется? А кажется. Так, так. А, да какого? А -да <связывается> Ладно, -да Октя. Бонг. Бурю. Привет. буду, как тут пить сейчас сильно, поэтому когда я тебе... Покалилизм. Подайти ко мне за ко мне. ко мне Так. Давай, 9 секунд, и потом я применяю дракон ветра. И с вероятностью очень в малой. Ладно. Дракон ветра. Такс. Я М летаю да, почти. Лонг, а, да какого? Быстрей! Быстрей! Так. О, фух. Я это была очень близко. Свеяйся. Привет. Да что ж, ты что, ты? Ай. Ты да не хочу я летать в космос. Привет. Я все, каждую милость. Так, мне нужно супер леди... Леди Кот! Леди Кошка, попрошу заметить! Леди Кошка, срочно! Подойди ко мне! Парень, я же тебя утарил как? Я же тебя утарил! леди кошка! Нет, Нет, я тебя не улечу. Я, увлечу, я не увлечу, увлечу, понял? Так. так Давай. Давай. Извинок на... на... угу. мне срочно нужно еще раз а, заново как а, срочно быстрей а, а... Что, Что это, это? Я, я не, не могу. могу Да куковай еще раз так это давай а... я, я не могу куда Фух. Разделяйся. Трансформация. К это было неожиданно и нифига не... Ладно. Мне просто надо попасть туда. Эх. Так, кипрячься. Так, теперь если я трансформируюсь, а, а, Ой, ой, ой, Ты не можешь попасть уже по своей же собственной цели? Или... Это бежит, Паду когда-нибудь. А, на кровати. На, есть, на крыше. Да, да, да. Попасть. Так, быстрей! А, напомню то, что мне в... А не еще? Нет. Свяжу его сверху. Сверху. Привет. Какого? О, обожаю тебя, Лонг. Люблю тебя всей душой. Так, с...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 два один. Всё, мне это надоело. Uh... Так-с... Uh... Практически... Мистер Бак, как ты сила работает? Сила работает? Как это работает? Эх... Лада... Тегиб... В какой В штате? В... Она... Она мне... Практически, наконец-то... Да. Полин, выращайся. Такс. Охти. Такс. Так. Такс, теперь моя главная задача его сейчас а, парализовать. А потом избавиться от таком. Эм, а, что посмотри, посмотрим? Что от... ты чувствуешь в моем доме? Такс, ладно. Что ты делаешь, по-моему, он не Мне нужно парализовать его. Мне нужно парализовать его. И тогда я смогу забрать предмет. Суперкот его разрушит. Я трансформируюсь, трансформируюсь. Заберу его. Заберу его талисман. Веном! Парализован! Мне нужен срочно Суперкот. Так, быстрее, Суперкот! Бупер -кот Бупер -кот будет не... над... ой, леди, ко... леди... Э, кошка, кошка будет надо долго, потому что у меня осталось секунд. Давай быстрей, выбивай. Как? Я так его не подвижен, неподвенному... ой, долго он, бедному... он может двигаться как-то. Какие шишки, где ты? Потом ты? Ты? ты. Давай парализуй его. Ой, парализовать не, не могу. Не, не могу, с... у меня таймер. Ай, ты иди, ты трансформируйся, перейдем, и... парализован. И Давай, вылавливай, вылавливай. Да, а он, а он у меня палёт. Палёт. Минута. Давай, выдавайся. Ты кто не справился, уйди. А... Я, Я тебя ненавижу. Из-за того, что мы становимся очень быстрыми. Ага, спасибо. Серьезно. Фэном. минутка! как ты его победить уже? Там да мы это не сделаем! парализован, парализован! Парализован! Как пчела? Пчела, да, как говорится, парфей, как бабочка. Ежать, бабочак, как пчела. Пчела. Кто ну, да, ты да, слишком Шанс, если бы легче сделал. Пчела не работает, где трансформация? Что Ты мне делать? как мистер Бак. Понял, он что это упрощает, и, и у меня мало времени. У меня очень мало времени, мне нужно что трансформироваться. Супер шанс. <coughs> блок. Да, да подожди. Блок. Что сделать с блоком? Эх, главное подожди. Ты подожди! Тогда мы да, попробуем тебя данным. Да. Я Подожил. легче делаю. Нет! Полежали! Вот и все, вот, вот и... Вот и всё. Откуда инфа? Mm? Откуда инфа? инфа? Четыре. Четы? Да-да. Сейчас убью. Понял? Понял? <свечу> Давай! Давай! <свечу> Ты, Ты же мне лучше сделал. Ауф! Я, Я почти лук. Это гениально. Суперкот. У меня есть шанс, Катаклизм. Где он? Применяй САСА как щит. Полетел. Детрансформируйся заново, перезаряжай талисман. Полетел. Полетел. Смотри, когда ты используешь второй талисман, он трансформирует только один талисман. Второй талисман не трансформируется. Это... Это, это трансформация. Трансформация. Это трансформация. Воздух. А нет, не могу, меня как бы. Чуть, -чуть надо. Э... Катализм. катализм. А почему катализм не я работает я на тебе? тебе? Давай, давай, давай. давай, давай, давай. Ты берешь. Силы сил, сил, не хватит. У тебя, когда... А, а ты, ты уверен, что я смогу это. Перезалюшай камень чудес. Я не могу, не могу я не могу как, Какая-то... Какая-то с лиспанами. Ладно, я всё потом верну на круги своя. Так. Да. Ага. Хороша. Хороша. Хороша. Ку Ладно. Я могу дождаться опять шесть этих секунд. Три секунды. Две. Одна, где да, трансформируй меня? Ну, ты чё, что, ты там, у там с... А... а вот этого немножечко было неожиданно. Знаешь, ли. Вот ты... меня... а! О! Переходная, О! Я Это не он! Это Калки! Нет, его нету! Пойди вы... а, э, ну, не дам! я тебе Свободен! Свободен! Это а, только -то бы сломался лук. С а сможешь Давай. Почти сломался. осталось Шанс. Фу, слава. Фу, <связывай>, коми, перезаряжай. Я, я его отвлекаю, отвлекаю. и перезаряжайся. Раз. Перезаряжайся, быстрее. Да я его да отвлекаю. Какого? Он же даже не попадает по мне. Фами. Какого? Фами. <связывайся> Бедный волк, его <связывайся> замучил уже. Ты? Ты уже не попадает по мне! Хорошо. А а ты ты ко, ко мне подойди, Подожди. давай, прям в бур. уже должен скоро вот. сломаться лук. Вот так Осталось двадцать 22. 22, 22. Ой, стрелять, давай стрелай, давай выпукай стреляй, сейчас... стрелы. Я? Да. Да, конечно. Я выпукну. Только, Только три, три, три по себе. Мали, мали, мали. Чуть не потеряю. Нет. <свят> Ой, слава богу. Чё, Попросов есть? Попросов нету. Да есть давай. Вопрос. Вопросов нету. А вот же рук он стоял на месте. Он сейчас стоит на месте. Рук! Рук! Давай receiver. сюда туда успой. Лишь его сломать, я не выхожу Да, крепкая хватка. А пофиг. повик. Меня... Меня этот... Вс ⁇ А. Ура! шанс <свёзд1> И как О, О. <свёзд1> О здравствуй. Не, не знаю. знаю. Мы наконец повидали. Пойдем. силу использовать. Я Дос, случайно. случайно. Теперь еще я не могу это трансформировать. ладно. Чудесный, чудесный мистер Бак. А Получилось? Получилось. Так, давай сюда. Получилось. Все. А это вот рекордсмен с синей и смурфик. Ладно, все, мне пора. Наконец-то мы этого смурфика, смурфика победили. Сюда ты. Заканчивает. Всем спасибо. Это клятый. До Всем пока-пока. Также, люди, бери, заходите. заходите на мой дискорд. Uh, ссылочка в описании. Заходите на мой дискорд. Это для общения. Можете с нами общаться. А также можете потом зайти на мой... Uh, Uh -huh. э, потом подать заявку на актера, стать актером, да, краткое объяснение, как становится актером. Все, всем удачи, всем пока-пока.